Принято считать, что ухудшение зрения с возрастом – это естественный процесс, которого не избежать. Так ли это? Можем ли мы помочь глазам? Какие факторы влияют на остроту зрения? По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 124 миллионов человек с плохим зрением. Каждые 5 секунд в мире слепнет один взрослый человек. Каждую минуту – ребенок. При этом три четверти случаев слепоты излечимы или предотвратил. Вдумайтесь в эту статистику. Медики бьют тревогу. Если раньше диагноз катаракты ставили в 60 лет, то сейчас это заболевание может быть и у 40-летних. Возрастная дегенерация макулы, заболевание, когда в начале заболевания, когда линии предметы становятся неровными и нечеткими, а потом становится сложно читать и различать лица людей – основная причина слепоты в экономически развитых странах мира. Какие же факторы ухудшают зрение? В последние годы врачи отмечают стремительный рост болезней глаз у молодых людей, что в первую очередь связано с современными технологиями и нагрузками, к которым наши глаза очень плохо приспособлены. Так, Американская ассоциация оптометристов был введен новый термин – компьютерный зрительный синдром. Этим заболеванием страдает около 70% компьютерных пользователей. Часто компьютерный зрительный синдром наблюдается у офисных сотрудников. Ряд проверенных исследований доказал вредное воздействие на сетчатку глаза синего света, исходящего от монитора. Из-за длительной работы на определенном расстоянии и постоянного напряжения ухудшается гибкость и подвижность глазных мышц, нарушается аккомодация, способность глаза приспосабливаться к зрению на разных расстояниях. Могут быть более при движении глаз, может нарушаться зрение. Постоянные стрессы приводят к спазму глазных мышц и сосудов, что также может приводить к нарушению иннервации и питания глаз. Употребление алкоголя и курения – еще один фактор, влияющий на остроту зрения. Токсины, которые содержатся в алкоголе и в сигаретах, замедляют кровообращение в сосудах глаза, отчего ткани испытывают недостаток кислорода. Избыточный вес, ожирение мешают усвоению питательных веществ, необходимых для глаз. Как же предотвратить снижение остроты зрения? Для защиты сетчатки глаз от преждевременного старения необходимы в достаточном количестве лютеин и зиоксантин, а также витамины, минералы и омега-3 жирные кислоты. Наш организм не может вырабатывать эти вещества. Мы получаем их с пищи. Дефицит необходимых для глаз питательных веществ возникает у людей с возрастом, при несбалансированном питании, при наличии некоторых общих заболеваний, и атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет и так далее, при нарушениях усвояемости пищи, например, заболевания желудочно-кишечного тракта. Конечно, в условиях стресса, в случае выраженных зрительных нагрузок, компьютеризация офисных офисные работники, возители, при некоторых заболеваниях, например, близорукость, синдром сухого глаза, наши глаза нуждаются в дополнительном питании. Чтобы сохранить качество своего зрения до глубокой старости, соблюдайте следующие рекомендации. Стоп курению, сбалансированная диета, физические упражнения, контроль веса, контроль артериального давления, защита от солнечного света. На этом все. Берегите глаза, ибо в них отражается наш прекрасный мир. Если видео понравилось, ставьте лайк, подпишитесь на канал.